Всем доброго дня, с вами снова Алексей Федорцов и в этом видео поговорим о нужных показателях, которые подрядчик должен знать перед стартом проекта. Сейчас расскажу на нашем примере, каким образом мы запрашиваем информацию для того, чтобы полностью владеть ситуацией, насколько это возможно. То есть перед тем, как стартовать проект, нам необходимо знать вводные данные. Для того, чтобы получить максимальную эффективность в первом случае. Во-вторых, чтобы мы с заказчиком друг друга понимали, что мы на одной волне, что мы стремимся к одним и тем же показателям, что у нас есть определенные KPI, которых мы в процессе взаимодействия хотим достигнуть. И давайте а, рассмотрим а, те моменты, которые мы запрашиваем. То есть, во-первых, если мы еще ничего не знаем о проекте, а, мы начинаем.. А, Запрашивать информацию по таким вещам, как история рекламы до взаимодействия с нами, то есть какие рекламные кампании проводились. Если мы говорим о старте работы в какой-то одной рекламной системе, да, то есть работа идет не под ключ, то есть, допустим, мы говорим о таргете ВКонтакте, то показатели параллельной рекламной системы, которая уже используется у заказчика, она не менее важна для нас. Почему? Потому что, первое, мы должны ориентироваться по той цене лида, которая на данный момент есть в проекте и в среднем, и по каналам трафика. То есть, если ВКонтакте раньше не применялся, Яндекс.Директ применялся, то достоверная информация по стоимости лида и э, других показателей по другому каналу трафика для нас будет актуальна. Потому что мы будем принимать его внимание, будем понимать, каким образом устроена... Устроен к не только в нашей рекламной системе, с которой мы будем работать, но и в параллельной. Это позволяет нам рассчитывать прогноз по экономической модели с учетом конверсии на последующих этапов, что, естественно, является залогом успеха для того, чтобы мы выводили измеримые показатели, которые потом уже будем использовать в проекте для того, чтобы подслеживать его результативность. То есть это первое. Какие показатели были в проекте до нас, даже если работа не вела с рекламной системы, за которую мы беремся, то для нас это важно. Второй момент. Если проект для нас новый и мы о целевой аудитории недостаточно осведомлены, то наша задача максимально узнать, кто целевая аудитория, каким образом она реагирует и так далее. Что мы для этого делаем? Первое, естественно, это брифинг с заказчиком, потому что заказчик в большинстве случаев хорошо осведомлен о своей целевой аудитории, понимает, кто из леда из переходит в сделку, какой пол, какой возраст, какие ситуации, каким социальным сегментом можно отнести эту целевую аудиторию. Это все позволяет нам первоначально составить карту аудитории, наши понятия, для того, чтобы в таргетинге и в контексте это разбить по ключевым словам в контексте в таргете это ну в смысле по лестнице Банаханта да, распределить на каком этапе кто находится в таргете это по, подобрать аудиторию для проекта для того чтобы в последующем их использовать и а здесь нужно а, также заострить внимание на том что мы запрашиваем данные систем аналитики которые уже установлены у заказчика то есть, что это может быть то есть, во-первых, самое простое это Яндекс Метрика, Google Аналитика, если мы говорим о трафике на сайт. Если трафик на сайт как таковой ведется. И оттуда есть следы, оттуда есть сделки. То есть в случае, если мы занимаемся таргетом ВК и параллельно работает реклама, допустим, Яндекс.Директ, MyTarget, что-то еще идет на сайт, и там есть результаты, то нам важно посмотреть и сверить данные, которые нам сообщил заказчик о целевой аудитории с теми данными, которые реально покупаются на сайте. Что я имею в виду? Я имею в виду, что когда мы с заказчиком общаемся, то э, целевая аудитория может быть одна в представлении заказчика. И, допустим, он может быть не на 100% осведомлен, осведомлен о сделках, которые происходят. Допустим, он не уделял этому внимания, потому что он не маркетолог, он не занимался сегментированием целевой аудитории, не проводил анализ того, кто именно покупает, но есть данные так по ощущениям. Мы должны убедиться, что целевая аудитория полностью соответствует тому, что нам сообщил заказчик. Мы запрашиваем данные, на основании которых мы можем точно сделать вывод, что да, эта аудитория покупает и что именно с ней мы будем работать. Приведу пример, что когда мы работали с нишей видеонаблюдения, при брифинге заказчика мы получили ответ, что их целевая аудитория это B2B. То есть в основном их клиенты это те, кто заказывает в магазины, в кафе, в рестораны, в сетевые магазины, видеонаблюдения. Оказалось, что большинство рынка и большинство в истории заказчиков это частные домовладения. И когда мы перешли на сайт для того, чтобы посмотреть Яндекс-Метрику, ну, по данным аналитики, провести анализ, то это тоже подтвердило, подтвердилось. И, соответственно, запуск рекламных кампаний мы сообщили заказчику об этом, сообщили, что мы, да, мы будем брать в работу этот B2B-сектор, естественно, но большая отдача следует ожидать именно от того, который проявляет себя наиболее активно. И потом в процессе рекламных кампаний оказалось, что действительно, да, большее количество лидов и большее количество сделок, хоть и по меньшему среднему чеку, чем на юридических лиц, выходило из сектора именно B2C, которые касались домовладений. Вот. На таком примере я вот описал, каким образом мы, что мы делаем для того, чтобы досконально понять целевую аудиторию в новом проекте. Если проект уже откатаны и мы понимаем целевую аудиторию полностью, то мы сверяем все эти данные заказчикам вот по умолчанию и начинаем уже разработку проекта. Что еще, какую информацию мы запрашиваем также, кроме этих а, аналитических данных, которые мы проводим самостоятельно. Если касается таргета ВКонтакте, то после того, как мы предварительно строим а, карту аудитории свою и понимаем, какой объем аудитории есть, а, какой средний CTR по ней и можем построить плюс-минус прогноз по сделкам со средним CTR а, в лида конверсия в лида из конверсии сделки, которую есть у заказчика. Вот этот показатель, конверсия в, из лида в сделку, он также нам нужен. Но не всегда она в бизнесе бывает, особенно в малом и среднем бизнесе. Эти показатели не всегда э, предприниматель им владеет. Либо они размыты. Да? То есть есть несколько каналов трафика, которые работают, и в принципе по одному информация известна, но по остальным нет. И нам сообщают эту информацию, которая есть, Наша задача также посмотреть соответствует ли реальности для того, чтобы мы понимали, насколько лиды э, качественные, которые заходят к нам, э, когда они переходят в отдел продаж. Для этого мы запрашиваем не только эту цифру, да, потому что она такая абстрактная на данный момент, а мы запрашиваем информацию э, из CRM-системы, либо получаем доступ к CRM-системе, если это возможно. И проводим свою аналитику для того, чтобы посмотреть какая конверсия из лида в сделки по каналам трафика, которые сейчас используются. И в том канале трафика, которым собираемся работать мы, либо работе под ключ, мы разбиваем статистику по каналам трафика для того, чтобы выявить настоящие данные и посмотреть с какой конверсией в сделку закрывается. Недавний пример. Компания по турам по России... Внутри России, с которой мы работаем уже очень долго. Изначально мы работали в Инстаграме, потом перешли в ВКонтакте, в Яндекс.Директ. Пробуем запускать MyTarget. Но смысл в чем? Данных на входе не было вообще. То есть аналитика не велась. И через несколько месяцев мы уже вывели эту аналитику, потому что детально отслеживали показатели с помощью наших шаблонов ежедневной отчетности. Да, то есть носили показатели по каждому каналу трафика, отслеживали результативность, получали эту результативность. И мы выводили все это в графике автоматически и могли проводить аналитику наглядно, буквально за 2 минуты, понимая, каким образом складывается картина. Если брать последние три месяца, то если посмотреть на конверсию из лида в сделку и сравнить канал трафика ВКонтакте и Яндекс.Директ, и также сравнить их не затраты, то можно посмотреть, что стоимость по среднем чеке 48 тысяч рублей, а стоимость клиента из таргета ВКонтакте составила в районе 4 тысяч рублей. Это стоимость совокупность расходов, которые понес заказчик в рекламном бюджете оплат наших услуг деленное на количество сделок с этим средним чеком. А в Яндекс Директе мы достигли показателя в 800 рублей сделка. Вот таким образом, конечно, это за счет некоторых нюансов, которые мы используем при подготовке именно контекстной рекламы, но таким образом наглядно видно, что насколько может быть большая разница. Да? То есть 4 раза цена клиента из таргета вконтакте и а, контекстной рекламы это конечно мы берем только один сегмент допустим с турами мы работаем обширно и а, в этом примере это пример только одного сегмента да то есть в остальных сегментах а, туров это может быть совсем другая картина так вот то есть мы запрашиваем эту информацию для того чтобы полноценно владеть ей. и далее мы используем эти показатели в шаблоне нашего отчета. Это ежедневный отчет и еженедельные выкладки, которые мы анализируем. С точки зрения этого подхода мы можем прогнозировать результативность наперед с учетом плюс-минус стабильности рекламных систем. Вот. То есть вот это именно та информация, которую мы запрашиваем, которую мы анализируем до старта проекта после того, как начали уже сотрудничество по проекту, для того, чтобы в последующем получить максимально эффективные результаты. Потому что не всегда, далеко не всегда, стоимость лида является определяющей. И то есть нужно смотреть дальше по воронке продаж на конверсию в сделку, на такие показатели, как стоимость клиента, на такие показатели, как в принципе окупаемость трафика того или иного канала. На этом все. С вами был Алексей Федорцов. До следующих видео.